На этом, на этом уроке мы с вами пройдем 94-ю суру аш -шарх. Сура называется аш -шарх. раскрытие раскрытие груди нашего любимого посланника Сура Ашшарх, 94 сура, количество аятов 8. Ауазу Билляхи, Мина Шайтони Раджим, Бисмиллахи Рахмани Рахим. Алям наш рах лакасадрак. Аллах спрашивает своего посланника, Мухаммада саллиллаху алейхи салляма разве, Алям, разве наш Алям наш Разве мы не раскрыли? Наш рах. На слово шарх. Раскрывать. Ляка садрак. Тебе твою грудь. Разве мы не раскрыли тебе твою грудь? Алям наш рах. садрак. Разве мы не раскрыли тебе твою грудь? Алям. Это разве не? Алям разве не? Наш рах. Смотрите, нашрах. Заканчивается на сукун. Ха заканчивается на сукун из-за того, что впереди стоит частица алям. Вопросительная частица с отрицанием. Алям. А это вопрос. Лям это отрицание. Разве мы не раскрыли тв тебе твою грудь? Ляка. Тебе. Садрак. Твою грудь. Садр это грудь. Алям нашрах. Ляка садрак она и разве мы? Продолжение вопроса. Вначале Аллах спросил, разве мы не раскрыли тебе твою грудь? А потом говорит, она а также, разве не мы? Вода снимать? Вода это снимать. Разве не мы сняли с тебя? Анка, с тебя. она анка, вызрака. Визр это ноша. Визр. Вода она анка Разве мы не сняли с тебя твою ношу? Вода снимать. Вода снимать. И разве мы не сняли с тебя твою ношу? Вода она вода это снимать. На это мы. На это Дамир. Да Местоимение возвращается к Аллаху Спанаваталя. Вода она анка от тебя или с тебя. У израка твою ношу. Вызр, ноша. Аллави, анкада, лахаракя. Вот эта ноша, та, которая, аллави, анкада, анкада, которая тяготила лахаракя твою спину, лахар. Лахар это спина, которая тяготила твою спину. Вот эта ноша, которая тяготила твою спину. Алли Анкада Лахарака, которая. Анкада тяготила, Лахарака твою спину. Уарафа ана алека И мы возвысили Рафа, возвышать. Уарафана алека викарак, и мы, Рафааа, возвысили твое упоминание Рафана на это Дамир местоимение которое возвращается к аллаху спана и мы возвысили ляка тебе твое поминание то есть даже когда вот азан мы слышим мы же слышим ашхаду аль а аллах сначала я свидетельствую то что нет достойного поклонения кроме аллаху супа и дальше имя Пророка нашего Мухаммада, саляллаху алейхи салляма мы тоже слышим. Анна Мухаммада, нарасулюллах. Смотрите, как Аллах, что возвысил поминание посланника Аллаха, саляллаху алейхи салляма, Что, когда поминается имя Аллаха, затем идет поминание посланника Аллаха, саляллаху алейхи салляма. В каждом азане, «Ля илляха, илляллаха». «Ва и мы возвысили твое поминание. аллах салли и ассаллим Мухаммад. Ва рафа'ана ля дикрок. мы. На, это мы. Рафа'а возвысили. Рафа'а возвысили. Ляка тебе твое. Зикрака. Твое поминание. Зикр это поминание. к твое. Фа инна. Ма юсра. И поистине, фаинна, и поистине это у, частица усиления, фа маа, усри, за тягостью приходит юсра. Юсра это наступает облегчение. Фа инна, маа, усри, юсра. ляй, ляй, ляй, ляй, ляй, Фаинна и поистине тягость, ауср уср тягость, юсра, юср, يسر, это облегчение. Уср, тягость, юср, облегчение, легкость, юср. Мы же говорим, яссар Аллах, да облегчит тебе Аллах, яссар Аллах, да облегчит тебе все твои дела. Аллаху ма яссир валя туасир. есть такое Аллахума ма яссир валя туасир, ту'ассир. Инна усри юсра. Повторяется опять аят. Поистине, за каждой тягостью наступает облегчение. Инна ма аль Поистине, за каждой тягостью облегчение. Ма аль Уср – это трудность, сложность какая-то у человека, какие-то проблемы. Запомните, за каждой тягостью, за каждой трудностью приходит облегчение. И это слова Аллаха. Субханаху ва Тааля. Иннама аль усри юсра. Аллахумм яссир. Валя ту ассир. Фаида фарагата фансаб. Фаида фарагата фансаб. И поэтому... Когда ты освободился, фансоб, то вставай, трудись, инсоб, трудись, фаида фан-саб. поэтому как только освободишься, вставай или трудись, фаида фарогата, поэтому как только фаида фарогата, ты освободишься, фансоб, вставай, вставай саб Фаида фарагата фаасаб. Ваиля Роббика. Фаргоб. Ваиля Роббика. Фаргоб. И к твоему, или Роббика, к твоему Господу. Роббика. Твоему Господу. Или Роббика. Фаргоб. Устремляйся. Фаргоб. Устремляйся. И к твоему Господу устремляйся. Или роббика» – к твоему Господу. Фаргаб, устремляйся. Фаргаб, устремляйся. Спеши, устремляйся. «Ла إله Иллах». «Ла لا Иллах». إلا الله. Субханак Аллаху ма. Ва би хамдик. Ашшаду аля илаха илла анта. Астагфирука. Ва тубу илейка.